У меня в руках 250 грамм вкусного, крепкого, бодрящего шу А что еще нужно для того, чтобы каждое утро просыпаться с улыбкой на лице и идти до метро? Давайте разберем этот чай подробнее. Внутри у нас вторая упаковка. Одну покупаете, вторая в подарок, но это не главное. Главное, конечно, то, что в этой коробке его очень удобно взять с собой. К друзьям, на работу, либо просто в отпуск. Компактно, чай не рассыпется в вашу сумку, и все будет окей. Называется он Дворцовый Ленцан лишь по той причине, что это регион Ленцан, а Дворцовый – это перевод сырья Гунтин, то есть в нем много почек. А именно большое количество почек дают вкусу глубину, нажористость и все то, что мы любим в шупуэрах. пуэрах Один неоспоримый плюс этого пуэра – это его цена. 999 рублей за 250 грамм крутейшего черного пуэра. В общем, переходите на сайт.